У меня были проблемы, и я зашел чересчур далеко. Нижние днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала, немедленно звони человеку из Кемеров. Скупно слова, как Диро, С ним спорит только больной. Его не проведешь на микине, Он знает ходы под землей, Не рухнет на землю, Перестанет расти трава. Он придет и молча подыскает всю человек без кемера. Адам стал беженцем, Авель попал на мобильную связь. Но и не достроил того, что устроил, Нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, Если бы они догадались связаться с человеком из Генера. Звонили из Киева, Звонили из Катманду, Звонили с открытия плену, Я сказал им, что я не приду. Нужно будет выпить на ночь два литра воды, Чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить С человеком эскемером.